Добро пожаловать! Как вы могли видеть из превью, это вторая часть цитат великого боксера Мухаммеда Али. В первой части, в начале ролика я сказал, что мы собрали 78 величайших цитат Мухаммеда Али. Но так как память у моего устройства слабая, в первой части было упомянуто 50 цитат, а это продолжение оставшихся 28 цитат Мухаммеда Али. Попробуйте проникнуть и понять мысли этого чемпиона одного из самых влиятельных боксеров мира. Бог не звалит человеку на плечи бремя, которое этот человек не в силах снести. Бокс ⁇ это когда много белых людей смотрят, как двое черных избивают друг друга. Я немного нервничал, когда приехал в СССР. Я думал, что, возможно, увижу затрепанную страну с толпой мрачных людей, мыслящих как роботы и агентами спецслужб прослушивающих мою комнату, я увидел сторону 100 национальностей, живущих вместе в гармонии, никакого оружия, никакой преступности, никаких проституток и ни одного гомосексуалиста. Доктор может сказать, что если ты чувствуешь напряжение, то лучше бросать, значит твой доктор ничего не понимает, потому что если ты не будешь напрягать свои мышцы, ты не получишь желаемого результата. Ты должен бегать до тех пор, пока у тебя все внаружи не выворачивается. Ты должен продолжать бегать даже тогда, когда у тебя ноги отказывают. Ты должен бежать вперед и бежать вперед. И лишь тогда ты добьешься того, чего хочешь. Чтобы быть великим чемпионом, ты должен верить, что ты лучший. Если нет, притворись, что это действительно так. Я не обязан быть тем, кем вы хотите меня видеть. Я свободен быть тем, кем сам захочу быть. Жизни у нас немного, и вся она скоро пройдет. Но сделайте что-то для Бога, и оно никогда не умрет. Какая разница, какой ты национальности, творение Всевышнего? В первую очередь ты человек, не осмеливайся забывать об этом никогда. Не кичись своей национальностью, ибо плохих или хороших наций нет. Все мы равны для Бога. Мудрость в том, чтобы знать, когда ты не можешь быть мудрым. Если мечтаешь кем-то стать, им и становишься. Я не всегда знаю, о чем говорю, но знаю, что прав. Журналист. Какое это чувство знать, что у террористов 11 сентября была та же религия, что и у вас? Мухаммед Али, какое это чувство знать, что у Гитлера была та же религия, что и у вас? Что ты скажешь, если я покажу тебе этот стакан и скажу, что никто не сделал его, он сам сделал себя? Ты поверишь в это? Нет? Что, если я скажу? что эта телестанция материализовалась из ничего, ни один человек не приложил руку, ты скажешь, что я, скорее всего, свихнулся? Если я скажу, что одежда, которая на тебе сама себя сшила, никто не делал ее, она сама себя создала, ты не поверишь. Но если твоя одежда не сделала себя сама, этот стакан не сделал себя сам, это здание не сделало себя само, то как луна на небе оказалась? как звезды, Юпитер, Нептун, Марс и Солнце, как природа, как, если не кто-то мудрый придумал и создал это. Так что я верю, что нас будет судить. Например, человек, как Гитлер, который убивал всех евреев, должен выйти сухим из воды? Кто-то накажет его, если не в этой жизни, то после смерти. Ничего в этой жизни не дается легко. Чтобы достичь своих целей, необходимо идти на определенные жертвы, тратить свои силы, время, ограничивать себя в чем-либо. Иногда бывают такие моменты, когда хочется все бросить и отказаться от мечты. Такие моменты вспомните, как много вы получите, если пойдете дальше, и как много потеряете, если сдадитесь. Человек который не имеет воображения, не имеет крыльев. Речки, руды, озера и ручьи, все они называются по-разному, но во всех них есть вода, также и с религиями, они все называются по-разному, но везде есть правда. Невозможно, это не факт, это только мнение. Я самый великий, и я говорил это еще до того, как узнал об этом. Бог не испослал мне болезнь, дабы напомнить, что номер первый не я, а Он. Мечта не осуществляется в одно мгновение. Каждый ваш поступок, каждая ваша привычка и каждое ваше действие определяет то, насколько быстро вы ее достигнете и достигнете ли вы ее вообще. Двигаясь к цели, вы должны ясно представить ее себе. Что будет, когда вы достигнете ее? Как изменится ваша жизнь? Постоянно визуализируйте в голове то, к чему вы стремитесь. Осознание вознаграждения, ожидающего вас впереди, мотивирует вас в самые сложные минуты. Бой выигрывается или проигрывается вдалеке от свидетелей, за пределами ринга, в спортзале, где тебя никто не видит, то есть задолго до того, как ты бьешься под софитами. Если вы встретите знакомого, которого не видели год, и он сказал вам, что вы изменились, поблагодарите его. Это лучшая похвала. Каждый день вы получаете новый опыт, новые знания, Учитесь на своих ошибках, развивайтесь и совершенствуйтесь. Насколько велико ваше желание достичь успеха? Засыпаете ли вы с ним каждую ночь и просыпайтесь ли с ним каждое утро? Для того, чтобы добиться своей мечты, вы должны стремиться к ней каждую секунду и ни на мгновение не сомневаться в удаче. Если повторять себе что-то достаточно часто, в это можно поверить. Как только вы начинаете верить во что-то, это что-то начинает волшебным образом происходить. Только человек, который ранее был побежден, может погрузиться на дно своей души и вернуться оттуда с нужным запасом силы, которая позволит переломить бой в свою сторону. Птица, которая не использует свои крылья, далеко не улетит. Наши крылья – это наше воображение и те, кто не использует его, остаются всегда на одном месте. Мечтайте и фантазируйте, только так вы сможете свободно парить по безграничному миру возможностей. Люди сами загоняют себя в рамки, недооценивая свои возможности. Не бойтесь рискнуть. Выйти за пределы своего комфорта и вы увидите, что ваши возможности безграничны. Вот настоящие жизненные принципы великого чемпиона, который достиг всего, о чем хотел. Эти высказывания и цитаты, которые вы прослушали за первую и вторую часть, это не просто слова, это именно те слова, которые помогли ему разбудить гения внутри себя. Если это видео вам понравилось, то я буду рад, если вы подпишитесь на канал и поставите свой неоспоримый лайк. Поделитесь им, чтобы помочь стать более осознанными большему кругу людей. Желаю тебе счастья, добра и помни, гений внутри тебя.